Экспресс Супер Современный Эффективный Курс English Хочу Все Знать Хочешь быть продвинутым? Хочешь быть самодостаточным. Изучай английский. Он поможет тебе достичь успеха. Кто обладает всей информацией, тот обладает всем миром. Добрый день! Меня зовут Пит Горбатюк и я рад встречи очередной с вами. Находясь за границей, мы останавливаемся в гостинице, и поэтому темой, актуальной темой сегодняшнего занятия будет общение, общение в гостинице, общение на английском языке. Мы научимся, научимся и отработаем все фразы, Слова необходимы для того, чтобы быть коммуникабельным. Это вопросы к администрации, это вопросы к обслуживающему персоналу, это вопросы, связанные с нашим отдыхом, питанием и сном. Итак, переходим к формату, на котором будем работать. Гостиница. Hotel. Hotel. Hotel. Администратор. Manager. Manager. Manager. Manager. Не беспокоит. Don't disturb. Don't disturb. Не беспокоит. Don't disturb. Disturb. Disturb. Протяженность в конце. Don't disturb. Не беспокоит. Может быть еще worry. Don't worry. Тоже не беспокоит. Ну хватит одного. Don't disturb. Не беспокоит. Аварийный выход. Запасный выход. Пожарный выход может быть. Fire. Exceed. Fire это огонь буквально. Пожар. Fire exceed. Аварийный запасный выход. Fire exceed. Обслуживание. Обслуживание. Сервис. Сервис. Обслуживание. Обмен денег. Money Exchange. Money Exchange. Money exchange. Мест нет. No vacancies. No vac vacancies. No vacances No vacancies. No нет мест. No vacancies. Номер комнаты. Рум намбе. Рум намбе. Рум намбе. Номер комнаты. Горничная. Мейд. Сервис. Мейт. Сэвис. Мейд сервис. Ключ. Ключ. Ки. Ключи киз, Душ Шауэ Шауэ Шауэ Ванная Ванная Басрум Басрум Басрум Балкон Белкини Белкини. Белкини. Кондиционер. Кондишене. Кондишене. Кондишене. Кондиционер. Кондишене. Продолжаем, дорогие друзья, отрабатывать в этом формате. Регистрация. Может быть... Значит, и registration, все слова, которые у нас заканчиваются сия, сия, нация, версия, по-английски они все заканчиваются на ти он или ши он, значит, регистрация, значит, регистрейшин, ну, можно, если в аэропорту, значит, и в гостинице регистрация чек-ин в аэропорту и гостинице регистрация check-in халат буквально bus robe bus robe роба и ванная типа с ванной выхожу bus robe халат Бас роб полотенце towel towel полотенце towel очень часто мы забываем, что полотенце Тауэл. Тапочки. Слипес. СЛИПЕС Слипес. Слипес. Слипес. Кровать. Bed. Bed. Кровать. Bed. И плохой. Тоже звучит так. bad плохой. Но есть разница. Насильщик. ПОТЕ поте, поте, насильчик. Ночлег и зав завтрак. Сокращенно говоря, первые буквы этих трех слов. Первые буквы трех слов. Bed and breakfast. Bed это кровать, это значит ночлег. И breakfast, завтрак, значит, be and be. Так говорят. Если заказывать что-то, стоят возле администратора, так и говорят говорят, начлег мне нужен и завтрак но говорят так be and be сокращенно be and B be, bed and breakfast добрый день, у вас есть свободные номера? good day have you got vacant rooms? have you got vacant rooms? у вас есть свободные номера? have you got? у вас есть? have you got? Vacant rooms. Have you got vacant rooms? Можно и по-другому. Do you have? Do you have vacant rooms? Do you have vacant rooms? То есть можно сейчас не зайду в настоящем времени, потому что мы спрашиваем в настоящем. Вот. А можно спросить, have you got vacant rooms? Что так можно? Что так можно? У меня забронированный номер. У меня как? I have, у тебя как? You have, у нас как? We have. Запоминаем. У меня забронированный номер. I have a reservation. То есть у меня букв... у меня резервация. У меня резервация существительно reservation. Резервация. Сия, где у нас? Сия у них. Тион очень легко запоминается слово. Похоже и абсолютно. Резервация reservation. reservation конституция constitution, революция revolution, станция station, нация nation. nation, вот где он, там шин кончается и очень легко. Мне нужен I need, я хочу I want, я, я бы хотел I would like. Это вопрос такой или можно сказать я хочу или мне нужен или я бы хотел. Но ну, вы уже знаете. Вот внизу, кстати, я хотел хотел бы I would like Я бы хотел I would like Или сокращенно I'd like I'd like I'd like Сколько стоит номер в сутки? How much is it per night? How much Сколько Is it at per height? How much is it per night? Или per night? Не имеет значения How much is it per night? Сколько стоит номер в сутки. Так. Где администратор? Where is the manager? Where is the manager? Я вчера забронировал здесь номер. Бронировать. Reserve. To receive. Бронировать. To receive. Или order. А если вчера, значит Глагол правильный, добавляем и D в конце. I received Я забронировал номер I received room yesterday I received I received room yesterday Я вчера забронировал здесь номер I received Забронировал номер Room yesterday Продолжаем дальше, дорогие друзья. Я буду останавливаться здесь на трое суток, время будущее, утверждение, I will stay here, я буду останавливаться здесь for three nights, for это буквально означает элемент времени, продолжительность, не просто буду останавливаться здесь три дня, а именно на три дня, for продолжительность на сколько? на пять лет, на три дня. For three night, I will stay here for three night. Этот номер слишком дорогой, ну имеется в виду для меня. Итак, this room is too expensive for me. This room, этот номер, is too есть yes, слишком expensive, expensive дорогой for me для меня for me для меня For me, для меня this room is too expensive for me этот номер есть слишком дорогой для меня this room is too expensive for me я не буду брать этот номер будущее э, отрицание как скажем элемент will используется обязательно I will not или I сокращенно I won't take я не буду брать This room, этот номер. I will not take. Я не буду брать. I will not take this room. Я не буду брать этот номер. Возьмите ключи обратно. Назад. Take the keys back. Take the keys back. Возьмите ключи обратно. Take the keys back. Возьмите ключи обратно. Я хотел бы войти. Я хотел бы. I would like. Я хочу, I want. Мне нужно, I need. Ну, здесь я хотел бы, значит, I would like to go into the room. Внутрь хочу войти. Не просто ходить там куда-то, что-то, в школу или в библиотеку, go to, вокруг да около. А тут конкретно. Я хотел бы войти его внутрь и посмотреть номер. I would like to go to into the room. And посмотреть на нее. And look at it. And look at. Look at, смотреть на. And look at, смотреть на нее. То есть на комнату. Look for, надо помнить. Look for. Look for. Это искать. Это искать. Look out. Это выглядывать из чего-то. Ну, из окна, например. А Значит, look at, смотреть на. Надо запомнить. Look at. Но мы будем изучать слово сочетание look с различными предлогами и разберемся. Я абсолютно уверен, что вы во всем разберетесь. Итак, я хотел бы войти и посмотреть номер. I would like войти to go to in в номер the room and look at it и посмотреть на look at, посмотреть на нее, на комнату внутри. Мне кажется, кажется, ну как это перевести? I see, я вижу буквально. Мне кажется, не так понимается I see, ведь I see, я тоже переводится, я понимаю или я вижу, значит мне кажется I see, я думаю I see, так можно сказать, мне кажется I see in the room, где предлог in the room обязательно in the room в комнате is very cold, есть очень холодно, я думаю, мне кажется I see In the room is very cold. В душе нет горячей воды. Если что-то где-то есть или чего-то где-то нет, употребляется оборот такой: There is, ra, Если множественное число. В данном случае вода. There is no hot water in the shower. В душе шауэ, это душ. Shower, в душе. Там нет горячей воды в душе. There is там. There is там. Нет. There is no hot, hot горячей воды. There is no hot water in the shower в душе. In the shower в душе. Итак, чтобы не забывали, если что-то где-то есть, во множественном числе there are, а если в единственном, there is. Напишите, пожалуйста, write down. Написать to write down. Напишите это, пожалуйста. Будет так. Write it down, please. Write, write it down, please. Напишите это, пожалуйста. Я хотел бы. Я хочу. Или мне нужно. I would like. Я хотел бы. Или сокращенно I'd like to wake. Wake. Будить. To wake. Me up at six. Wake up это разбудить. To wake me up. Можно и сказать to wake up. Ну так не, лучше разъединять и местоимение внутри вклинывать. Ну это не страшно. Я бы хотел. I would like. To wake. Что сделать? Значит to. Потому что стоит делать? I would like to make. Разбудить меня. Up. Во сколько? At six. At six o'clock. I am, это значит до обеда. Если будет вместо I am, P am, P вот в этом случае, вот смотрите, вот здесь. Если будет P то это будет после обеда. Если I am, A am, это значит до обеда. A м до обеда. At, это в шесть часов. Не in, а at. at. Если время, значит предлог at. Закажите, вызовите такси на 7 утра. Заказывать call или вызвать кого-то. Это call. Или звонок может быть call. Звонить кому-то. To call. Значит, вызвать кого-то, позвать, это call. Значит, call a taxi. Call a taxi. Вызовите такси. For me. Для меня. For me. Для меня. Когда? Всегда предлог at. At seven, at seven o'clock, а, но ну они говорят am, это значит до обеда, am, если будет pm, это на 7 после обеда, pm, после обеда, am, до обеда, я уезжаю сегодня, I live today, I live today, не путайте live жить, а здесь покидать. I live today. Я покидаю, уезжаю, ухожу, убегаю. I live today. Оставляю. Не забудьте подготовить счет. Не забудьте подготовить счет. Это будущее время. Не забудьте. Will not forget. Не забудьте. будущем время. You will not forget. To prepare my bill. To prepare. Подготовить. My bill, my счет. You will not forget. Вы не забудьте. To prepare. To prepare. Приготовить. My bill. Мой счет. Или, или приготовить обед. Prepare. Приготовить. Так. Ну и вот вы уходите и говорите. Вот ключи. Я уезжаю. Значит, вот как сказать. Here is keys. Here is keys. Вот ключи. I am living, I am living, я есть уезжающий, уходящий, I am living, living, вот это living, это вот, вот этот глагол live, уезжать, покидать, уходить, и вот он, living, я нахожусь в процессе с глаголом I am, или I'm leaving living, или I am living, Дорогие друзья, наш урок приближается к концу, и как всегда мы должны все обобщить и повторить, чтобы нам не забывать. А как кстати не забывать? Мы говорили вот сейчас, проходили вот на чуть-чуть впереди раньше. To forget. Forget неправильный глагол. Forgotten. Тут несколько форм у него есть, три формы. Forget, forgot, forgotten. Итак, будем повторять: гостиница (hotel), ночлег и завтрак (bed and breakfast, B&B), регистрация (reception, reception), может быть чек in (администратор, manager, manager, номер). Room Не беспокоит Don't disturb Don't disturb Аварийный выход Fire exit Fire exit Обслуживание Service Обмен денег Money exchange Мест нет No vacancies Номер комнаты. Room nabe. Горничная. Maid service. Maid service. Полотенце. Towel. Ключ. ки, Key. Ключи keys. Душ. Шауве. Ванная. Bass Balcon. Балкон. Balcony кондиционер, кондишене, халат, басроуп, тапочки, слиппес, носильщик, пооте. У вас есть свободные места, номера? Do you have vacant rooms? Do you have vacant rooms? У меня забронировано у вас тут. I have a reservation. I have a reservation. Мне нужен. I need. Я хочу. I want. Я бы хотел. I would like. Сколько стоит номер в сутки? How much is it per night? How much is it per night? Per night. Можно посмотреть номер? Или can I see the room? Или я бы хотел посмотреть номер. I would like to see the room. А если бы хотел войти вовнутрь, значит там надо говорить не просто пойти go to, а into the room. Into the room. Это слишком дорого. It is слишком too expensive. It's too expensive. Так, ну, закажите мне такси. Please call a taxi for me. Please call. Пожалуйста, позовите такси буквально для меня. Please call a taxi for me. На какое-то время? Допустим, at 6 p.m. Это после обеда. Если at 6 a.m. Это значит с утра. То есть до обеда. В моей, холодне, в моей комнате холодно. My room is too cold. cold. Ну, что еще можно вспомнить? Кажется, все повторили. Я уезжаю. I am leaving now. Here is the key. Вот ключи. Here is. Вот, есть. The key. Вот эти ключи. Here is the key. Я уезжаю. I am leaving now. Я вот все готов. Я уезжаю. Дорогие друзья, наш урок завершен. На следующем занятии мы будем разбирать такие вопросы, как наше здоровье. Это вопросы, связанные с лекарством. Это аптека. Это посещение... Врача, мало ли что может быть за границей случиться с любым из нас. Поэтому, поскольку это очень важный вопрос здоровья, особенно за границей, страховки, мы должны быть очень в этом вопросе компетентными. Это будет у нас следующий урок, урок номер 18. Все, что касается здоровья. С вами был канал The English и Пит горбатюк кликайте подписывайтесь на мой канал будет все очень интересно пока салон so